Спасибо за символ приберься. Вы выехали из Запорожья, возможно, нет. Надеемся на поддержку. Да, спасибо. Хочу вам сказать, что наша любимая Таня Крылова, которая вела нашу группу в Телеграме, которая называлась у нас Дуйко кайлас РТ, которая пропала, из видимости, нашей связи, связи 25 февраля во время начала войны, она оказалась жива. Два месяца просидели в подвале рядом с больной мамой и так далее. Все в порядке, не бойтесь, ее жизни уже не угрожает никакая опасность. Марина Помачук, спасибо, что внимательны к нам всем. У меня вопрос, что нужно сделать, чтобы приблизить долгожданное событие, как можно чаще радоваться и посвящать эту радость этому событию. Говорит, скоро это будет, ахахаха. Людмила Мила, «Дуже болить колено, прямо не можу ходить, робила блокаду, помогла на два месяца и снова болит, порадится, чему не робите, від Габана аллергия». Полностью уберите мясную пищу из рациона питания. Выпивайте в день полтора литра воды с добавлением одной чайной ложки соды. И вот этого у вас не будет. В каком часу вебинар по Украине уже скоро закончится? Ирина Шабалина. Можно ли по-прежнему просить у вас прибежься для моей...